Всем привет! Украинская артистка 25 января 2021 года отметила свой 36-й день рождения. На следующий день звезда поделилась видеозаписью из Турции. В ролике Тина Кароль появляется в черных леггинсах, высоких замшевых сапогах и клечистой куртке-рубашке, в которой она отдыхала ранее в этом году в Буковеле. Судя по всему, Певица отпраздновала свой день рождения в очень живописном месте – полупустынный регион Кападокия в центральной части Турции. Это место отличается высокими конусообразными скальными образованиями, которые называют волшебными дымоходами. Также Тина Карл опубликовала фото компании таинственной женщины. Пост исполнительница подписала «Моя». Это говорит о том, что человек на фото очень близок и дорог украинской звезде. Фанаты гадают, кто же это – мама, свекровь, тетя, подруга или, может быть, помощница. Но бдительные фанаты, которые внимательно следят за жизнью своей фаворитки, по словам которых, Тина Карель продолжила празднование в одном из отелей Турции, а сопровождал ее при этом Дан Балан слухи о романе которых не утихают уже продолжительное время. Также пользователи добавляют, что отель, где отдыхали звезды, сначала афишировали эту информацию, а теперь пытаются ее скрыть. А чего дальше не рассказываете? Потом она улетела в Турцию с баланом. Отель сначала писал, что он там есть, а теперь делает все, чтобы доказать, что его там нет. Говорится в комментарии. Хотя более конкретных данных представлено не было. Также пользователи пишут, все тайное всегда становится явным, как бы ни скрывали. Но пока это только догадки. Что происходит на самом деле, покажет только время.